Здорово! Это обзоры от Mob.ua и, как всегда, я трэш. Сегодня у меня для вас 6 новинок, в которые вы можете поиграть на этой неделе. Итак, представляю вашему вниманию головоломку TripTrap, 3D Action Boom Tanks, стратегию Clash of Lords, красочную головоломку God of Light, аркадную стратегию Pirates of Eversies и логическую головоломку Cracker. Так, идем по списку. Вы думаете, что мобильные головоломки исчерпали себя и больше ничего вас не удивит? Боже, вы правда об этом думаете? Вам больше не о чем думать? Ну да ладно, если вы правда об этом думаете, то у меня есть для вас Стриптрап. Игра про маленького мышонка, который должен съесть сыр и убежать в норку. А вы знаете, что мыши на самом деле не любят сыр? Везде сплошная ложь. Сложность игры заключается в том, что ушастик может перемещаться только в одну сторону и не может остановиться. Вам остается только прыгать увиливая от препятствий и продумывать план побега на ходу, ведь вам будут преграждать путь разного рода ловушки. – это реально глоток свежего воздуха в общежитии пердунов. Следующий в очереди 3D-экшен Танкс. Вы, наверное, расстроились, подумав, что это очередной клон World of Tanks. Зажрались вы, подумали разработчики и сделали Mortal Kombat с танками вам на зло. ТАНК против ТАНК Ну, если быть точнее, то это не файтинг, а тир. Ты не сможешь свободно покататься в свое удовольствие, просто наблюдай и вовремя стреляй. В конце должен остаться только один. Но, в принципе, это не мешает половить часи кайф. Хоть геймплей и однообразный, как секс в браке, зато много локаций и графика очень даже. Вы наверняка уже все слышали о стратегии Clash of Lords. Если нет, то вы ничего не потеряете, поиграв во вторую часть. Кроме денег. Ну, донат да тут не так что можете расслабиться. В мире Clash of Lords можно с нуля построить королевство своей мечты, добывать сокровища и ресурсы, нападать на замки других игроков и доказывать всем свое право на владение землями. Ну, другие тоже это могут, так что ты тут не пуп земли. Зато ты можешь присоединиться к гильдии и отобрать все имущество соперника в неравном бою. В казуальной головоломке God of Light, как вы догадливые мои уже доперли из названия, мы будем управлять богом света. Так что атеистам игра крайне не рекомендуется. God of Light – это типичная физическая головоломка, изюминкой которой, нет, даже скорее целой курагой которой является идея преломления лучей. Казалось бы, задумка древняя, как дерьмо мамонта, но такой головоломку на андроид еще не делали. Основная задача игрока – провести божественный свет какой-то фигнюшке. Классное я дал описание. Еще называю себя обзорщиком. На нашем пути будет стоять тьма, перекрывающая зеркала и кристаллы, отражающие божественный свет. Стратегия Pirates of Everses, на первый взгляд такой обычный городской симулятор. Но присмотревшись внимательнее, становится очевидно, что ее необычность заключается в анимешных пиратах. Тучит как-то по-пидорски. Анимешные пираты. Но как бы это ни звучало, мой дорогой геймер, игра стоит того, чтобы на нее потратить время, потому что в ней можно построить огромную пиратскую гавань, морскую империю или целое независимое государство. Как бы у Бога, это не выглядело. Но ты это можешь. Планируй свою стратегию, атакуй острова и корабли соперников. Сражайся с морскими чудовищами и исследуй места кораблекрушений, чтобы получать дополнительные трофеи. И наслаждайся игровым процессом. Как бы у Бога, это не выглядело. И напоследок хочу рассказать о замечательной головоломке замечательной идеи, замечательной реализации этой идеи и замечательным саундтреком. Такая вот прес-замечательная это сейф-кракер. Мы выступаем в роли обаятельной рыжеволосой грабительницы, взламывающей замки сейфов при помощи крохотного нано-бота. Тапами по двум сторонам экрана мы вращаем в шестерни механизма, помогая нано-боту попадать в цеглики замка. Для того чтобы можно было собрать три звезды, заключенные в цегликах, нужно успеть провернуть дело. За заданное время. Со стороны может показаться, что это просто. Но на деле оказывается, что твои руки не настолько прямые, как ты о них думаешь. Однозначно рекомендую, зря времени потратишь Или потратишь. Хрен его знает. В общем, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты мужик. Будь мужиком, блядь. Это был обзор от Mob.ua и я Trash. До встречи.